Всем привет! В эфире выпуск студенческих новостей. А в студии Анна Глазунова. Итак, сегодня вы увидите... Сотрудники и студенты Казанского федерального университета присоединились к шествию бессмертного полка. В КФУ прошло заседание антикоррупционной комиссии. Какой погоды ждать мая жителям Казани? В честь празднования Дня Победы Великой Отечественной войне проректоры, директоры, профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты и выпускники Казанского федерального университета присоединились к шествию бессмертного полка. О том, как это было в нашем следующем сюжете.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 состоялось заседание антикоррупционной комиссии. О том, что на нем обсуждалось, мы расскажем в следующем сюжете. На шестом заседании антикоррупционной комиссии Казанского федерального университета было рассмотрено представление прокуратуры города Набережные Челны об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В заседании участвовали проректор по общим вопросам Решат Гузееров и проректор по административной работе Андрей Хашов. На заседании были рассмотрены вопросы об ошибках в предоставлении, достоверных и полных сведений о своих доходах, об имуществе и обязанностях имущественного характера. К комиссии было указано на недопустимость подобных ошибок в дальнейшем. Должны внимательно посмотреть где что было не заполнено, не, не до конца прописано. Пожалуйста, еще раз и в протоколе прошу это указать, прописать, рассмотреть, и чтобы у нас после 1 июня вопросов в правильности заполнения декларации не возникало. Антикоррупционная комиссия КФУ подготовит протокол, в котором будут вынесены рекомендации, а также предоставит прокуратуре ответ по устранению нарушений. Артем Топичкин, Александр Юдин, Универньюз 13 мая состоялась итоговая научная конференция студентов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Подробнее в сюжете Алсу Сатаровой. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ прошла научная конференция, в которой выступили студенты со своими лучшими работами. Студенческие Работы выслушиваются и определяются тоже победители на кафедрах, в своих секциях. И вот в этом году мы решили собрать всех этих победителей и из магистратуры, и из бакалавриата, и выявить победителей среди лучших. И как-то материально поощрить дополнительно этих победителей, чтобы смотивировать их работу именно в научной сфере. Целью проведения конференции является поддержка и развитие научного потенциала студентов, а также содействие полному раскрытию их способностей в области научной деятельности. В том числе институту диалоги требуется очень много кадров научных, молодых, которые бы могли также двигать науку у нас в институте, заниматься различными проектами научными у нас в институте. И для этого вот как раз мы организуем данное мероприятие. Студенты, связавшие свою жизнь с литературой, имеют возможность стать стипендиатами имени поэта Андрея Вознесенского. Именно об этом достижении, которого была удостоена студентка Елабужского института КФУ, пойдет речь в следующем сюжете. Студентка Елабужского института КФУ Алина Ипоева попала в число стипендиатов имени поэта Андрея Вознесенского. Данная стипендия вручается ежегодно 10 студентам высших учебных заведений, посвятившим свою жизнь литературному творчеству. Алина занимается поэзией со школьной скамьи и на сегодняшний день уже имеет один опубликованный сборник стихов под названием «Музыка души». Эмоции были непередаваемы. Помню слезы счастья, слезы радости. В глазах моих родителей теплые пожелания от преподавателей, от моих друзей. Совсем не верится, что буквально недавно я сидела за партой ученицы третьего класса и писала свои первые строчки. Претенденты на стипендию имени Вознесенского присылают свои портфолио со всей России. Стать победителем может тот студент, чьи творческие работы были опубликованы в течение двух последних лет. И кто обучается по направлениям литературное творчество или журналистика. Моими наставниками, поэтами являются два прекрасных человека. Один из них это поэт моего родного Агрызского края Крувенгалива Сеофараховна и такой же необычный, Замечательный человек, поэт города елапука это Гладков Виктор Петрович. Люди, которые меня поддерживают всегда, мои творчество поддерживают. Также важным условием является высокая академическая успеваемость. Алина Ипоева уже привыкла совмещать творчество и учебу. Помимо хороших оценок зачетной книжки, на ее счету множество призов различных литературных конкурсов со всей республики. Валерия Муратова, Камиля Юрикова, Айдар Нурмеев, Универньюс. В Казани побит новый температурный рекорд. Жители, не ожидающие такой резкой смены погоды, запасаются водой, достают из шкафа летние вещи. Придет ли на смену аномальной жаре резкое похолодание, узнаете прямо сейчас. Лето в Сатарстане наступило незаметно. В праздничные дни среди сузочной температуры значительно превысила норму. Погода была не просто теплой, а жаркой. В последние дни в Казани установилась необычайно жаркая погода которая характерна для июля месяца, потому что в дневные часы температура поднимается за 30 градусов, а ночные температуры тоже очень высокие, порядка 18 градусов. Жители Казани еще совсем недавно ходили в пальто и куртках, а 12 мая температура воздуха превысила рекордные показатели. Вчера у нас был, по данным нашей метеостанции, температура была 33,9 градуса, чего не наблюдалось с 1875 года. То есть практически лет 140 такой температуры не было в этот день. Все дело в том, что к нам пришел теплый тропический воздух с юга. Мы находимся под влиянием гребни высокого давления. То, у нас как бы, установилась антисклональная погода, дневная температура благодаря высокому радиционному фону быстро нарастает, идет сильнейший прогрев, и это все нам обеспечивает. Вот эти температурные рекорды. Аномальная жара продлится недолго. Уже к концу этой недели температура воздуха будет понижаться. В последующие дни в связи с выходом циклона с берегов Каспийского моря у нас состоится понижение температуры и она придет в климатическую норму. По прогнозам Гидрометцентра России уже 17 мая в пятницу днем ожидается 17 градусов тепла, а в субботу и воскресенье 16 градусов днем и до плюс 8 градусов ночью. В среду и четверг стоит ждать небольших и кратковременных осадков. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.